Hello, my friends. Uh, welcome to our seminar. Thank you very much for coming. So, yeah. friend, you know, He's ready? Так, пока пока переводчики не просто заговорим по-русски, нормально. Всех приветствую, меня зовут Сергей, вы попали на канал Ikigai. 16 октября в Москве проходил Private Money Forum, там я познакомился со многими интересными личностями, получил максимальную пользу и заснял для вас около сотни гигабайт полезного материала. Естественно, в этом видео я все это укорочу и дам вам только самую-самую важную информацию, которая будет касаться напрямую нашей с вами тематики, тематики криптовалют трейдинга и инвестиций. На этом форуме выступали такие личности, как Брайан Трейси и Оскар Хартман. И вы узнаете, что лидеры мнений думают об тематике криптовалют, о изменениях на рынке и так далее. Как они подходят э, к таким изменениям, которые сейчас происходят. Лично я получил максимальную пользу с этого форума, даже нашел человека в команду. И э, я готов с вами поделиться той информацией, которую я заснял. Поэтому, друзья, приятного вам просмотра. Ни одной спасительной гавни, ни одной валюты другой. Евро также печатают, пожалуйста. Только еще проблемы в еврозоне огромные. И разрыв между Португалией и Грецией, и Германией, например, и Бельгией, ну, колоссальный. И ментальный, и психологический, и, ну, все что угодно. Что у нас остается с вами, друзья? Канадский доллар, маленькая локальная валюта. Китайский юань, ну да, он очень крепкий. Но они печатают тоже, как не в себя. И мы видим, что у них долговые проблемы колоссальные. И долги домохозяйств Китая настолько большие сегодня, что ну, это просто страшно за них. И долги коммерческих банков и предприятий Китая огромные, они растут с катастрофической скоростью. Ну, наверное, не я. Тогда я задаю себе вопрос, а куда? На другую планету? Покажите мне Единственный актив, который вот более-менее разумен в этой ситуации, простите меня, но это как? либо крипта, либо золото. Поэтому крипта такая дорогая, потому что спросите любого неофита, он говорит крипта. Он не хочет золота. Но это отдельный разговор, очень серьезный, который тоже, кстати говоря, поменял нашу жизнь. Если бы не было крипта, наверное, золото было бы сейчас 3000-4000. Но гигантские денежные массы пошли в крипту. Хорошо это или плохо? Ну, можем сколько угодно об этом рассуждать, но пока мы рассуждаем, возникают не только фьючерсы на Чикаго, но и вторая производная, возникают уже и ы которые будут торговаться на крипту. это опять же реальность. И если одни запрещают Индия, Турция, Китай, то другие говорят, это стихийное бедствие, которое надо возглавить, и начинают возглавлять это, это становится очень интересно. Если не все запрещают, что дальше? С другой стороны, мы понимаем прекрасно, что крипта — это, ну, если хотите, с другой точки зрения, понятно, что это побочный продукт блокчейна, но крипта — это какой-то цивилизованный ответ вот к каналу комплайса, которая есть. То есть сегодня перебросить вам там битки, мне нужно просто нажать на кнопку. Другое дело, что у вас будут проблемы, когда вы попробуете перейти из фиата крипта в фиат, фиат крипта. Но это отдельная история, и сегодня это еще возможно. Вот на стыке этого все это будет развиваться. Будет ли ограничиваться вот этот вот шлюз или нет, как он будет запираться. По идее регуляторы должны это регулировать. Американцы говорят, да нет проблем, хотят резвиться в крипте, пускай резвятся, просто налоги пускай платят. Наверное, этот тренд возобладает, но с другой стороны, как контролировать эти транзакции? Ну, практически никак. Тогда вопрос другой. Контролировать можно не транзакции этих, а тоже можно контролировать. А контролировать можно результаты. Ты получил крипту и вот тут тебя и контролируют. Как говорится, тут тебя и поймали. Ладно, это отдельная история. Золото. Вот золото пока болтается. И многие говорят мне, слушай, а чего ты цепляешься за это золото? Зачем ты держишь акции, там, золото -тобычков? Ну как, все это? У меня ответ очень простой. Да, это вырывается из всех революций, которые происходят на наших глазах. Но я задаю себе один вопрос. В тот момент, когда инвестор скажет, ой, а куда бежать, он побежит туда. Считайте, что это моя страховка. Мы же страховку держим на дом, там не знаю, на все что угодно, на жизнь. Это моя страховка. Можно воспринимать это так. Сегодня не модно. Сегодня вот, растет другая страховка в виде битка. Но в какой-то момент все равно эта страховка, наверное, выстрелит. А когда Goldman Sachs дает свой отчет какой-то там, или э, Morgan Stanley, и из-за этого акции взлетают? А по сегодня по силе, по силе воздействия от Goldman Sachs и какое-то исследование вот какого-то там известного или не очень известного блогера, <смех> или как говорит Дима Потапенко, блогера, так вот, оно же примерно воздействует почти одинаково. Люди смотрят, покупают или продают, если это аргументированно, понятно, то люди это делают. А иногда это непонятно, неважно. Он знает, толпа идет даже, иногда часто не соображают То есть количество профессионалов растет. Мы все знаем про знаменитые круги ада, ну, их так называемые. Первый круг ⁇ это, это профессионалы, которые всегда на рынке, которые на рынке так сказать, работают, оказывают сервис, сами являются инвесторами и так далее. Ну, типа вот многих из нас. Есть второй круг ⁇ это инвесторы, которые инвестируют там, часть своей зарплаты в боевые фонды. Они ну, по сути свои профессиональные инвесторы, делают свои пенсии, только они далеки от этого дела, доверяя профессионалам. Окей. Okay. Есть третий ⁇ это все остальные, это огромная публика, которая... Обычно приходят на рынок, когда рынок бурлит, и уходят, когда рынок падает. И чаще всего теряет деньги, подкармливая первых и вторых. Ну, такова жизнь, ничего не изменилось. Но в тот момент, когда третий круг стремительно влетает в первый, и говорит, я тоже, я тоже, я тоже профессионал, я тоже теперь буду там жить. И я всем покажу, потому что вы все старики, а у меня machine learning, и вообще я знаю, что делать. Я сделал специальную программу, и у меня она управляет, и у меня свои алгоритмы. Мне хочется сказать, да, действительно, оно все есть, ты прав, ты можешь стать профессионалом своими алгоритмами. Проблема в том, что философии жизни не, не изменить, и когда третий круг ходит первый, происходит какой-то взрыв. Какой мы сами не знаем, но это революция, которая происходит на наших глазах. Почему это плохо, я сказал, это растет маржиналка, возникает эффект толпы, тот самый, про который я говорил. Бежим и бежим. Чего бежим? Потому что бежим. Поэтому зум такой дорогой. Поэтому, ну и так далее, примеров масса. Ну и растет, вот что меня пугает сегодня, самоуверенность этих людей, самоуверенность неофитов. Знаете, тот интеллигентный человек, который всегда сомневается в том, что он говорит то, что происходит, который критически относится к жизни. Люди перестали критически относиться к этой жизни, это тоже очень серьезно. Вот оно так происходит, и это правильно. А вы со своими банальностями, видите, все говорят, и когда в какой-то момент, Возникнет проблема, то мешаются политики, которые скажут одну простую вещь. Ребята, мы все понимаем, но надо же что-то делать. Начнут снова печатать деньги. И все наши с вами модели, которые мы разрабатываем, что вот сейчас вот вот они будут, и тогда мы, и мы тут подстрахуемся, полетят в чертовой матери. И что тогда будет улетать в космос? Золото? Оставляю это как вопрос. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Я бы тоже отвечать на ваши вопросы. Спасибо. Можете провести какую-то одну характеристику рынка, вот актуальную на сегодняшний день, которая подсвечивает вот это изменение и, по сути, и объясняет его. Что, что такого происходит с рынком? Мне... Какая-то характеристика, да, такая? Попросили дать характеристику, одним словом. Я хотел дать характеристику эйфория. Но, на деле, мне кажется, Чуть поближе по... микрофон. А... Лучше происходит характеристика, наверное, хаоса, потому что то, что сейчас происходит, ры... акции э, и золото, цены колеблются непонятно куда, то есть люди не знают, что делать. Э, ставки низкие, куда идти, непонятно. Получается, нужно инвестировать в дорогой рынок акций. Облигации вообще, получается, они при вот этой инфляции и вероятности роста ставки, они должны упасть и лежать на дне, но они тоже колеблются, то растут, то падают, для меня тоже парадокс. Поэтому вот этот хаос, который э, есть на рынке, плюс поток новостей, мы с вами находимся в середине октября. Это, конечно, уникальное время, когда лимит, потолка... э, лимит долга в США, правда его увеличили. То есть сейчас начнется изъятие долларов с рынка. Сейчас мы ждем новости из Китая, Левогранды и остальные девелоперы, как это все повлияет на финансовый рынок, на рынок девелопмента. То есть я понимаю, что мы с ним с вами беседуем. А в конце октября у нас будут совершенно другие какие-то мысли идеи. То есть mm -hmm. это очень горячее время. но Это, это действительно какой-то хаос. И вот в этой ситуации я должен сказать, что вы должны понимать, что ни один аналитик, ни один гуру ничего не понимает, что происходит. Полная неопределенность. Поэтому... Э, ну, позже поговорим о том, что делать, что делать. Второй поинт. Э, я считаю, что нужно э, смотреть на рынок шире. Мы все почему-то в прошлом году засмотрелись на американский рынок США. И, возможно, сейчас можно попасть в ловушку, что как будто бы это все, как будто бы он крупнейший, единственный, неповторимый и так далее. Но это не так. Нужно смотреть шире. Нужно смотреть в долгосрочной, среднесрочной перспективе на Азиатско-Тихоокеанский регион. Угу. Я его изучаю последние девять месяцев очень глубоко, активно. И я вам могу сказать, что деньги там. И там. Понятно. Китай в в четыре раза больше по населению, чем Штаты. Но да. это вторая экономика в мире. И, но, и доход, на населе, доход на душу населения в Китае сейчас э, в четверть э, меньше, чем э, доход американцев. И Как только они выровняются, хотя бы Китай догонит до половины дохода американцев, у нас есть... Ну, хорошо, смотрите шире в географическом плане. Да. Нужно понимать, что инвестиции ⁇ это не только акции. Это все. Поэтому я э, считаю, что нужно решить, какую долю инвестировать, чтобы защитить деньги от инфляции, это очень серьезная угроза, какую долю инвестировать, чтобы защититься от роста ставок, от э, коррекции рынка, какую долю инвестировать э, с риском в акции и какую долю инвестировать там, с большим риском в акции, скажем, какую-то небольшую долю. И сколько держать в кэше. Когда вы это сделаете, вы э, под ваш риск начинаете инвестировать. То есть надо действительно начинать, я считаю, что сидеть не нужно, деньги должны работать э, за кэша, который нужно ставить. А третий пункт, э, такое короткое выступление, я после того, как вы начнете инвестировать, отключите РБК, смотрите сериалы. Я считаю, что это самый главный вопрос, потому что если вы начнете инвестировать по своей структуре и смотреть РБК, я вас уверяю, что вы через неделю начнете все менять. Дергайтесь. Да, да, да. Это без исключения. То есть, Сколько я денег потерял на дергание, вы бы знаете. То есть РБК все вот эти аналитические выступления, в том числе и наши, это подогревание эмоций. И все, что говорят аналитики, их задача говорить, что такие давайте предложения. Я постоянно просто дайте, скажите, какая будет цена на нефть, на доллары и прочее. Я говорю, я говорю, хотя сам понимаю, что я говорю ерунду, потому что никто этого не знает. Но я должен говорить, а люди слушают, считают, что это как бы, ну, гуру говорят, не знаю, да. да. И считают, что нужно действовать. Поэтому я считаю, что сделайте структуру, которая вам подходит, инвестируйте и. И отключите телевизор. Включайте. Очень интересно. Значит, стратегия и второе, отключите РБК. Друзья, хочу с вами поделиться такой удивительной историей, как я нашел человека в команду. Это просто невероятное совпадение. Так вот, я изначально уже очень давно хотел человека для одного очень важного дела, который может вывести мой канал на новый уровень. Я, естественно, его не искал, я просто задал себе целью, и цели, как обычно, у меня реализуются сами. То есть я просто поверил в то, что цель реализуется сама. В итоге Инстардинг проводил розыгрыш в Инстаграм по билетам. То есть он разыгрывал два билета в розыгрыше. И участвовало в нем очень большое количество человек. В итоге человек, который выиграл, он хотел предложить Тарасу как бы сотрудничество, то есть свои услуги. И он не знал, что приду я. В итоге мы с ним вот так вот встретились внезапно разговорились, и оказывается, что он хорош именно в том, что я себе загадал в качестве цели. И вот таким вот образом у нас все закрутилось завертелось, и теперь мы в одной команде. То есть представляете вероятность? Человек выиграл билет сначала с большим количеством участников, потом пришел, потом нашел меня, при этом он не знал, что я приду. И плюс ко всему он оказался хорош именно в том, что я давно искал. То есть такие невероятные совпадения меня уже преследуют несколько лет, все цели мои реализуются сами, я практически ничего не делаю, просто цели реализуются сами по себе. И огромная благодарность Богу. В моей жизни было столько совпадений, столько событий, которые можно назвать только словом «чудо». И я благодарю Бога за все, что я сейчас имею. Лучший Инстаграм по финансовому успеху. В ней приняли участие 13 ресурсов. А победителем стал Инстардинг и его автор Дарас и, судя по всему, обладатель наибольшего количества фанатов прямо в зале. Тарас, поднимайтесь на сцену. Основы цели проекта «Инстаркет» — повышение финансовой грамотности населения, помощь в достижении финансового успеха, доведение информации о важности саморазвития и формировании правильного мышления. За три года Тарас стал долларовым миллионером, начав со стартового капитала 2000 рублей. Чем не лучше пример, как достичь финансового успеха. Тарас — это победа ваша! Что мы нам, чему научились? Что оказывается рынки и мировая экономика намного, намного более адаптивны, я бы сказал, антихрупкие, антихрупки, чем все предполагали. А если там в Советском Союзе было 500 бизнес-моделей, добываем металл, строим машины, какие-то розничные, 500 бизнес-моделей. Сейчас в мире более 100 тысяч бизнес-моделей. 100 тысяч разных цепочек создания ценности, И это вообще фундаментально все меняет. Это вообще никакой не карточный домик. Очень адаптивная такая нейросеть, как наш мозг. Да? И так же, как наш мозг, если часть нейронов выпадает, другие подхватывают, это очень гибко. И, соответственно, что произошло? Вот есть нейросеть да, огромная, и она получает удар коронавирусом. И она, наоборот, завибрировала, она, наоборот, начала очень быстро перестраиваться. И, де-факто, надо менять метафоры, надо менять наши модели, потому что никто не смог предсказать. Я говорю, когда я думаю, про в каком потоке я сижу, первое, никогда не сидеть в масс-маркет-новостях, и второе, он, твой поток должен отличаться от того, в чем сидят почти все другие люди. Вот вы сегодня здесь, это здорово, вы получаете информацию, которую почти никто не получает. У меня было преимущество, я жил в Америке, переехал из Америки в Германию. Мое тело было в Германии, но моя голова, информационные потоки были из Америки. Соответственно, я видел в Америке вещи, которых в Германии нет, и я делал какие-то бизнесы в Германии, которые другие люди даже не видели. Потом я переехал из Германии в Россию но моя голова осталась в Германии, соответственно, я был в России, но весь информационный поток, в котором я находился, был немецкий. Соответственно, это очень большое конкурентное преимущество. Не потому, что немецкий поток лучше, чем русский поток, а потому, что он просто другой. Ты отличаешься, ты думаешь по-другому, чем все. Если ты сидишь, как все, в РБК-ленте, ты думаешь, как все, действуешь, как все. Вот вся страна испытывает одни и те же эмоции синхронно. Что в этом есть ценного? Ничего. Вы все равно всегда будете опаздывать, действуя на ту информацию, которая есть у всех, вы будете всегда на долю секунды опаздывать и проигрывать. Еще важная лекция до коронавируса, я установил мировой рекорд по интергребле на короткие дистанции и занял второе место. Спасибо. <плес> по поводу, в каком потоке ты находишься, и э, я на 20-й год поставил цель побить своего конкурента из Австрии, Брайана, сумасшедший. Я всегда говорю, чтобы полностью уничтожить твою жизнь, достаточно одного сумасшедшего конкурента. Много не нужно. Вот у меня есть Брайан. И я хотел бы побить на 500 метров э -э, и готовился к этому. Но когда я бил... Мировой рекорд на 100 метров. Я жил со сборной, я проводил время только со спортсменами. Я полгода жил только со спортсменами, со сборными, с тренерами. Там что происходит? Ты делаешь тренировки, все хлопают, все поддерживают тебя. Тебя прорывают на тренировке, к тебе подходят, хвалят тебя. Какой ты классный, ты выложился. Да? Потом я готовился 500 метров уже на карантине. В деревянный дом в лесу. Рядом там, жена, теща, тесть. Другое окружение, да? Другой поток. И как результат в мае прошлого года я отменяю попытку установить мировой рекорд на 500 метров. Смотрите, хорошо это или плохо, я не знаю, просто результат такой, да? Потому что когда я тренировался в лесу, я там падаю, с тренажера меня вырывает, тёща мимо такая проходит, такая... Это плохо кончится. Потом вечером ужинаем, и все такие молчат, такие, кто ему скажет, скажи ты, нет, скажи ты. Там, э... Приходит, давление меряет, у меня давление, там э, пульс 205, давление 180, ой-ой-ой-ой. И в общем, отменил я это, зато я посадил 500 растений. Вместе с тёршей, выходили, выграем. Вывод такой, что окружение на нас влияет намного, намного сильнее, чем нам кажется. Намного сильнее. Просто это, это невероятно. Брайан Трейси – особенный человек в моей жизни. Когда-то давно дедушка, его, кстати, звали так же, как и меня, ровно Сергей Александрович Персианов. Я его очень уважал. Так вот, в детстве он мне подарил книгу Брайана Трейси «Достижение максимума». Естественно, мелким я ее читать не стал, поскольку я был упрямым. Но в подростковом возрасте я ее впервые открыл и прочитал. Это была первая психологическая книга, которую я прочитал. И это та книга, с которой начался мой путь. То есть я полностью поменял мышление, начал читать множество книг психологических. И я заметил одну вещь, что все психологические бестселлеры просто простыми словами и с примерами Повторяют принципы священного писания И тогда я понял, что Для счастья, для успеха Нужна всего лишь одна книга Так вот, я благодарен моему дедушке Благодарен Брайану Трейси И поверьте мне, вот эти вот принципы Которые написаны в книге Достижения максимума, они работают Я пример этого Конечно, после множества прочитанных книг Я бы не сказал, что это самая-самая-самая полезная книга Но тем не менее Это книга, с которой начался мой путь Поэтому для меня она важна A Поэтому я читал все книги и проводил исследование о том, как стать миллионером. The, there, there и я понял, что это управляется законом веры. Becomes your reality. то, во что вы сильно верите, становится реальностью. И есть еще один закон, который говорит, что вы становитесь тем, о чем вы думаете большую часть времени. Поэтому спросите себя, о чем вы думаете большую часть времени. Was that persistence is in action. И я понял, что настойчивость в достижении цели – это самодисциплина в действии. And so, the more I practiced Поэтому чем больше я практиковал самодисциплину, тем больше я денег зарабатывал и становился богаче. And you can do the same thing. И вы можете сделать абсолютно то же самое. Номер один – первая вершина это личная ответственность. История успеха начинается, когда вы принимаете на себя полную ответственность за свою жизнь. Я прочитал тысячи книг от успешных людей, написанных успешными людьми, и в них всех одно и то же написано. Words, Все они говорят, что поворотным моментом вашей жизни становится момент, когда вы произносите волшебные слова «Я несу за это ответственность». Второй шаг – это сформулировать свои цели. In in the и очень важно, что ваши цели должны быть выписаны, написаны и сформулированы в настоящем времени. Когда Вы выписываете Ваши цели, Вы включаете в таком и притягиваете цели, возможности и no И у этого нет никакой цены, ничего не стоит. Success, uh, Этот магнит успеха требует только одного – самодисциплины. И третья Continuous reading and study. И третья вершина треугольника успеха – это непрерывное чтение и учеба. Keep learning and growing and becoming better. Обучение и изучение, рост идут рука в руку. Одна из самых важных принципов успеха – Важнейших, один из важнейших принципов успеха также – это ясность, четкость. Потому что, как в поговорке говорится, вы не можете попасть по цели, которую вы не видите. И когда вы что-то выписываете, цель становится ясной в вашей голове. It only takes two or three minutes. И это занимает всего две-три минуты. И вы запускаете вот этот цикл притяжения и начинаете притягивать людей, идеи, успех в вашу жизнь. Планируйте каждый день заранее. Set priorities on your list. Распределите приоритеты, расставьте приоритеты в вашем списке дел. И кто-то сказал, что успех это привычка. А если вы что-то делаете снова и снова раз за разом, то это очень быстро становится привычкой. You are only going to be successful when you are working at something that you enjoy. Вы сможете достичь успеха только, если работаете над чем-то, что вам нравится. Work, если вам не нравится ваша работа, прекратите это делать и займитесь чем-то другим. Большинство деньги, потом все, On what is left over. Большинство людей, получив какие-то деньги, первым делом их тратят, и затем выживают на оставшиеся. Uh, right right, uh, you Поэтому ваша задача – это откладывать 10-20% или какую-то часть денег на себя, как только вы их получили. Remember, в мире более семи миллиардов людей, и с ними нужно конкурировать, поэтому нужно изучать то, что вы делаете, для того, чтобы конкурировать успешнее. So поэтому изучите каждую деталь вашего бизнеса. Many, many Успешные люди посвящают огромное количество часов изучению своего бизнеса. И в результате они становятся экспертами в своей области. So here's another key idea: uh, to become a millionaire is to dedicate yourself to serving others. И вот еще одна идея. посвятите себя служению другим. Saving, serving and helping other people is essential. Служение и помощь другим людям необходима для вашего успеха, если вы хотите разбогатеть. of Один из больших рецептов успеха — это всегда говорить правду. truth все должны знать правду о каждой части вашего бизнеса. Будьте честны с собой и с окружающими. Вы должны выработать себе репутацию честного и откровенного человека. And grow your business. Потому что чем больше людей доверяет вам, тем проще вам запускать и растить ваши тело. Я, наверное, поблагодарил всех, кого можно в этом видео, но еще раз благодарю Тараса, Инстардинг. Я с ним сотрудничал около года и могу сказать, что это очень открытый, добрый, искренний и очень хороший человек. Мы хотели встретиться еще в прошлом году, но из-за ситуации с коронавирусом этого не произошло. И после семинара, после форума мы вместе поехали в ресторан, поели, пообщались И могу сказать, что в жизни он такой же, как и видео То есть ты с ним разговариваешь и просто заряжаешься энергией И как мы с Тарасом начали сотрудничать? Когда давно, еще в школьные времена, я задал себе целью завести свой YouTube-канал И зарабатывать из любой точки мира, не тратя на это много времени И нашел для себя, естественно, решение в виде трейдинга так вот, в то время, это было несколько лет назад, я подписался на канал человека, у которого было 2000 подписчиков. Этим человеком, естественно, был Тарас Инстардинг. И я наблюдал за его ростом, наблюдал, как он стал долларом-миллионером, как он набрал 100 тысяч подписчиков. И тем самым получается, что моя цель, которую я сам для себя загадал, реализовалась у этого человека. Естественно, я замотивировался и понял, что это возможно. Так вот, у него была закрытая группа, и он проводил конкурс на видео. То есть нужно было записать видео и отправить ему. Смотрите, интересная ситуация, опять же, совпадение. Я зашел в эту группу закрытую, и в тот же день выходит конкурс на видео. Я об этом не знал. И у меня уже как раз-таки был опыт монтажа. Так вот, я эту возможность упускать не стал, отправил ему видео, и он принял мое видео самым первым. Естественно, это дало мне очень сильную мотивацию. Мы вместе начали сотрудничать, я начал делать видео для его канала. Он начал меня обучать таким основам Ютуба. Мы с ним начали общаться, мотивироваться и так далее Тарас был тем самым рычагом, который дал мне рывок на успех данного канала, который вы сейчас смотрите. Я надеюсь, что данный канал вам полезен. И опять же, благодарность огромной Тарасу за все, что он для меня сделал. Вы даже представить себе не можете, как он мне помогал в самом начале, когда у меня ничего не было. Он когда-то сказал, что не важно, сколько у тебя подписчиков и просмотров, а важно то, сколько жизни ты изменил в лучшую сторону. Так вот, Тарас меняет жизни людей в лучшую сторону. Друзья, на этом видео подходит к концу. Пишите в комментариях ваше мнение, пишите вашу обратную связь. Обязательно ставьте этому видео палец вверх, подписывайтесь на канал, ты еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы